Привет, друзья! Несколько дней назад я совершил, казалось бы, очень необдуманный поступок, от которого всех всегда предостерегаю. Купил машину ночью. Даже не ночью, а в сумерке. А сумерки они еще более коварны, чем тьма. Потому что, если совсем темно, мы пытаемся э, светить фонариками, как можно лучше всего осмотреть, А в сумерках, временем между волком и собакой, так его называют, казалось бы, что-то и видно, но это все обманчиво. И... Э, Туманно. Так вот, повторяю еще раз Машину ночью, в сумерках, в дождь, в снег В тех случаях, если машина очень грязная Покупать нельзя В 9 случаях из 10 на утро После такого осмотра и покупки хватающей за голову, что же я наделал Усмотреть всего в тематике невозможно Есть только один случай, когда э, Можно себе позволить приобрести машину э, Ну скажем так толком ее не рассмотрел. Это если по запчастям, которые вы с нее снимете, она э, себя оправдает. Вот именно такой вариант и попался мне несколько дней назад. Я купил Fiat Punto, довольно свежий, 2005 года, с очень маленьким километражом, с полной историей обслуживания, за э, смешные... Почему э, я это сделал? Ну, понятно, во-первых, машина свежая и стоит в разы э, дороже. Во-вторых, один только усилитель руля, который я с нее сниму В том случае, если как бы ее восстанавливать нет смысла Стоит как минимум 250 евро, а то и дороже Очень проблемный узел, который часто выходит в строе. На канале даже есть видео, в котором я его ремонтирую Что, кстати, делается очень-очень просто на коленке Вот тут будет ссылка, кому интересно, посмотрите И не считая коробки, мотора, элементов кузова, салона и так далее Ну, любая мелочь стоит каких-то определенных денег 250 евро уже в кармане Машина куплена за Это биток, и не легкий биток, а такой довольно-таки плотный Не страшный, потому что даже Айрбаги не выстрелили, но тем не менее Лонжерон загнуло в булку, телевизор Весь покорежило, а он несъемный На контакте сварки То есть работа есть, которая в принципе Мне вполне по силам Но даже если я машину распродам по запчастям Останусь как минимум при своих А скорее всего и выиграю Давайте посмотрим как все было, а потом продолжим Приехал смотреть машину, и какой-то странный продавец подбежал, чуть ли дверь не выломал. Что с ним происходит непонятно, какой-то нервный весь. Посмотрим, чем закончится. Время позднее. Погода экстремальная, дождь. Не самый подходящий момент для осмотра, но какой-то коммерс походу Посмотрим, что там на зверь будет у него. Фиат Пунта 2005 года. Удар в... Переднюю левую часть Под замену капот, крыло Бампер и радиатор Что за маньяк Он вообще Сказал 500 метров уже проехали больше километра Случайно он мне хостел не привезет Где пытает людей Режет на части что быстро едет так Здесь ограничения видите 50 Давно не было экшена на канале у нас Все так ровно и гладко Дикий рынок тоже Подводит Подвел точнее он. он реально быстро едет А у меня как раз как Солярки почти не осталось Надеюсь, что не закончится по дороге Потом придется толкать Он, он, он реально летает слушай. 500 метров мы проехали уже Наверное километра два Что за дела? С чем это связано? с дороги и... А вот, приехали Такой вот пунтяра Видите, удар Если лонжерон на месте В принципе, может быть интересно Потому что очень маленький километраж И вот даже отсюда видно, что машина свежая Трещина на лобовом, кузов алюминий. Вроде бы чистый Никаких Больших мятин не вижу Две двери, ну как бы И я для себя понял, что Две двери иной раз продаются лучше, чем Четыре, потому что молодежь Как правило, любит больше двухдверные машины Нежели четырехдверные Тут вот все станет ясно После того, как откроем капот Так, А морда там железная, не пластиковая Как мне казалось Как правило, таких малолитражек бывают пластиковые фасады А здесь железо Что у нас там творится Лонжерон Не видно ничего Так, здесь... Ровно здесь смещение не произошло. Фара на выброс. А, вот он. Че, я далеко лезу? Вот же лонжерон. Вот кончик его. Кончик замяло здорово. Удивительно, что аэрбаги не стрельнули. Действительно удивительно. Так. Это бампер. Нет, тут хороший удар. Хорошо прилетело.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 У меня нет, нет не не а, да, клим да? или Вы знаете, ваша девушка, она У меня нет клим. У меня нет клим. Deuxième clé? deuxième clé Deuxième clé Deuxième non. Pas? Bon, et не знаю, pas, elle est vraiment accidentée. Moi je pensais qu'elle que est accidentée beaucoup léger. Il y a une façade complète On peut l'acheter, mais pas pour ce prix que vous avez réclamé, c'est pas la peine, la voiture elle part il dit moi je vais à ma femme hein. Ah ouais Ah ouais, ouais, ma femme est patronne <rire> Moi, il y a bien aussi, mais un peu, pas beaucoup hein. Il ne faut pas exagérer, il ne faut pas montrer trop Il y a bien aussi, je... moi je respecte, mais c'est moi qui décide Dis Et... ton prix, moi je téléphone, hein. ça c'est pas le problème <rire> Mais vous savez déjà votre prix, pourquoi je vais Почему demander думает? Нет, нет, нет, нет, нет. Я не понимаю, потому что это моя жена, которая заплатила за машину моей дочери. Да? Потому что, эй, я не могу не сказать. Через две секунды я поверну руль, просто для того, чтобы увидеть подвеску. Non, est prix, moi je euros. 500 евро. Прайм, я мою жену. Я 500 евро. 500 евро. Мою не будет решать Я буду звонить. это максимальная цена, потому что фасад. Нужно срезать, нужно менять. Нет смысла возвращать. Он Uh, we zien hier bij notorie. Dat is, is die enkele, dat zijn die, dat zijn die auto-accidentisten. Dat is het voertuig, dat is de piëram of he. dat piëza. Dat is heel de boeren van voor, dan een bompressie erbij. En uh, de veringen van de linkerkant worden als je die een patag hebt, er schillen de kloven. Ja, dat is heel die enorm, mijnheer broer. Пять шансов выиграть, Если я прошу, я пей сегодня. И ты можешь остаться здесь в течение не имеет значения. Она уже давно здесь. Она уже здесь. Угу. Угу. ты Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. Угу. On oh, a été refaite à 50 000 km, je te dis aussi carrément, les livres sont ici, les papiers sont dedans. La fois j'arrive, où Dans la place. Ah ça, il n'y a pas ça. Dans le coffre. Là, là, plus il n'y a plus non. ça. Il n'y a plus ça. 100, 20 euros, monsieur. Si tu trouves ça en occasion. Tu peux donner un seul mot aussi, mais au Bédit, tu y es coupé. Bon. Oui, J'arrive. Так, 500 евро. Такие вещи на дороге не валяются. Надо брать. Так, что бы то купили, интересно. Снизу там вообще, походу, не то, что они а тут. Видите, это такой удар. Но ну, вроде бы и плотный, но в то же время страшного здесь ничего не будет, я думаю. Аэрбаки не выстрелили, значит. Ничего такого сверхъестественного тут нет. Тут, конечно, надо будет справиться как-то подручными средствами получится это сделать, интересно или нет. Но, как говорится, дело сделано. Назад дороги нет. Кончик лонжерона придется вытягивать как-то. В опасное время, конечно, куплена машина, но иногда нужно рисковать по-любому. Вот такая вот неожиданная покупка. Это, конечно, не розовый слон, большого выхлопа а, с машины не останется шаг довольно ограничен, потому что расходы как минимум 500 евро это в лучшем случае то может даже все 700 и 800 рыночная цена машины от 2 двух до 2,5 двух и плюс огромный в том, что у нее реально маленький километраж, то есть вот именно это будет козырем в данной ситуации лобовое треснуто, но это в принципе мелочь 100, максимум 150 евро главный лонжерон если мы его сможем отрепетировать, это все здорово никаких проблем телевизор он такой мягкий Весь станет на место без проблем Вот лонжерон с ним придется повозиться Если получится так, что придется его менять Кончик То вложения могут быть Довольно-таки существенные Но ну, это все потом посчитаем Снимем бампер, снимем решетку Посмотрим все там, что к чему И выясним Понимаете, в чем дело Цена этой машины 500 евро, правильно Супер низкая Для ее года, для ее километража На самом деле чуть не даром Даже в запчастях это стоит 500 евро Мы, конечно, будем восстанавливать ее Потому что потенциал машины есть Маленький километраж, довольно свежий салон Было темно довольно уже, но все равно заметно, что машина не убитая, не загаженная. Ездила на ней девушка, что в принципе не всегда, конечно, хороший знак, скажем так Но бывают такие девчонки, которые реально за машиной не ухаживают По-моему, одна из таких Мотор на тоже чистый, видно, что километраж оригинальный Плюс ко всему есть карпас, история километража И сейчас покажу вам еще один момент это вообще и смех и грех. Я даже сам э, насколько привык, но ну, вот такое я еще не видел. Это чтобы было понятно, купчее. Вот видите, фамилия, подпись, сумма. Даже за что эти деньги получены, в принципе. Непонятно. Частник был, э, бельгиец, какой-то фирмачик. Ну вот будет еще один проект. Это уже нелегкое битье. Это среднее битье. Тяжелом, конечно, не завершил но. Там на самом деле работа не то, чтобы суперсложная, но серьезная. Нужно все точно подогнать, зазоры, размеры все выставить правильно. И провести после этого уже правильную предподашку. Долгий, скорее всего, он не будет. Уже стемнело, и передняя камера не справляется с такой темнотой. Пришлось включить вспышку. Приходите в группу ВКонтакте. Повторяю, что там выкладывается Видео намного раньше чем на основном канале в YouTube приходите в Instagram добавляйтесь будет очень много интересного и до встречи на проекте, всем всего доброго пока то есть моментально отдает среднюю стойку теперь давайте посмотрим салон по мне это стопроцентно 100% бетонный блок капот в принципе можно восстановить и завернуло причем не нехило